Давай, давай, давай, давай, давай. Можно начинать уже. И это только на моих стримах. Артен превращается в рыбку. Заходите на стриму Васька Гром, чтобы увидеть больше таких интересных вещей.